Скучно стало в зоне. Никаких тебе перестрелок, походов дальних к центру. Истории разных о сталкерах каких-нибудь. Нет истории, говоришь? Хотите, расскажу вам такую историю, что вы тут всю ночь слушать будете? Про какого-нибудь? Так это слышали уже все. Да человеку рассказать. Знаешь, что будет ждать тебя в Зоне? Кое-что похлеще, чем медведи и болота. Сталкерская жизнь начинается прямо здесь и прямо сейчас. Ну так что, с чего начнем наш путь к легендам Зоны? Я знаю, что ты думаешь по поводу всего, что произошло. Уверяю тебя, у меня были мотивы сделать это. Они ведь ни в чем не были виноваты. Ты просто погубил двух невиновных людей. Ты слишком мало находишься в стоне, чтобы понять, что тут никто никому ничего не должен. И каждый друг, который у тебя есть, предаст тебе в любую секунду, как только это будет выгодно ему. Конец. Связи.